Весенние полевые работы в совхозе имени Ленина идут полным ходом. Но не хлебом единым, как говорится, должен жить человек. Душевные выпускные проходят в эти дни в детских садах и школах нашего любимого поселка. Родители готовят веселые сюрпризы своим детям, а директор ЗАО совхоз имени Ленина вместе с трудовым коллективом раздает денежные сертификаты под образовательным учреждениям. Прямо как во времена СССР. Одно из таких мероприятий, посвященное «Последнему звонку», которое прошло на днях в инженерном корпусе 548 школы, посетили и мы. Дети очень хорошие, я не люблю с детьми расставаться. Это праздник, если да займены глаза. И название дурное «Последний звонок». В жизни ничего последнего быть не... «Последний звонок» — это когда колокол. Вот, вот. а так это... Не... Это так, просто инициация. Привет. Здорово, Алекс. чувствуете Сегодня Я Сегодня прекрасный день, действительно. Очень вам Радость. Очень весело. Я с вами сейчас говорю. Я сейчас с сейчас сейчас говорю. Я с вами сейчас Я не, а? не вами сейчас Я не вами сейчас Я с вами говорю. Я без комментариев, конечно, я вся дрожу. Все это очень быстро. Я чужие быстро растут. Нет, свои растут так же быстро. Ты моя родная, Последний звонок у вас будет очень нескоро. Помните, я вам читал лекцию, нынешнее поколение убеждевого должно жить. Помните, сколько вы будете жить? Да, до 120 лет. Мы допускаем в этом году государственной итоговой аттестации всего 370 человек. Таким прекрасным, лидирующим боевым порядком, это параллель 11 классов, из нашего инженерного корпуса. Я прошу им всем поаплодировать. Ну что... Успехом да, вам желают, да, удачи вам. Слушайте, будьте здоровы все. И у меня будет хорошо. Ладно, с праздником. Павел Николаевич Грудинин. Я начну с того, чем закончил, Ликим Иванович. Будьте здоровы. ЕГЭ, и в школе не должно мешать вашему здоровью и образованию, как говорил не Ефим Власович, а кто-то ему еще раньше сказал. Марк Твен. Хочу... А? Марк Твен. Марк Твен сказал, да. Ну, я Марк Твен лично не знал, а Ефим Власовича знаю, и чем гореть. А, я хочу сказать, что раньше говорили, что мы едем с Август земляникой, теперь многие едут с Август на за знаниями. И когда-нибудь, я буду говорить, вы знаете, я работаю в совхозе, в котором есть 548 школа, в которой выпускник, ну, например, Пименова, э, значит, э, участвовал в спектакле, который стал лучшим спектаклем э, школьным э, в мире, и ее роль обезьяны была вообще шикарна. На самом деле, действительно, есть чем гордиться. Потому что школа — это не здание, школа — это люди. И выпускники, прежде всего. И обычно мы выпускникам дарим подарки на выпускной, а вот школе дали подарок на последний звонок. Поэтому совхоз мне принял решение 200 тысяч рублей направить на нужды школы, что она там решит покупать, то ли процессор, то ли еще что, это вы сами решите. Вот. И мы рады, что мы можем какой-то пассивный плат вклад выкладывать в дальнейшее развитие школы и тех детей, которые будут гордостью не только 548 школы, но и всего коллектива и совхоза имени. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ-совхоз. Подпишитесь, если еще не подписаны на наш канал. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать развернутый комментарий. По расположению сердца поддержите нашу работу рублем. До скорых встреч. Знаешь, вот есть такое чувство глубокого удовлетворения, когда ты весь советский народ...